из солнечного морского города Новороссийск. Александр Васильевич, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, море улыбок, позитива. Это все у вас есть. Не теряйте, храните это и дарите это всем другим. Мы вас очень любим, ценим. Мы продвигаем культуру дальше даже в этом городе. У нас большие мероприятия. Люблю вас, целую. Дорогой Александр Васильевич, хочу вам сказать огромное спасибо за то, что обратили внимание на такую простую татарскую девочку. Открыли для меня удивительный мир танца и подарили незабываемые годы творчества и увлекательных путешествий. Я от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, Новых творческих успехов и с таким же вдохновлением растить новые поколения Донского сияния. Я вас очень люблю и скучаю по вам. Дорогой Александр Васильевич, поздравляю вас с днем рождения и хочу пожелать вам веселых и ясных дней, чтобы вы почаще лучезарно улыбались. От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра в семье, тепла, больших успехов вам во всем. Просто будьте счастливы, встретитесь в праздник. На ура! 2 июня в России объявлен днем чудина. как звучат слова песни Мои года мое богатство. Дорогой Александр Васильевич, сегодня ты стал еще на год богаче а, соответственно, мудрее, любимее, профессионально. Я поздравляю тебя с твоим днем рождения, желаю тебе крепкого здоровья и оставаться таким же замечательным человеком, коим ты являешься для меня. С праздником! С днем рождения! Дорогой и уважаемый, мой любимый наставник и отец по совместительству Александр Васильевич Чудин. Я спешу поздравить тебя с днем рождения. Желаю, чтобы твои мысли, твои скакуны не заканчивались никогда. Хочу позвонить Илон Маску и сказать ему, чтобы он не придумал вечный двигатель, потому что его уже изобрели. Вечный двигатель? А вы Чудин? А вы Чудин, страшные силы. Хоть нас всех разбросало по разным городам. Мы все равно с вами. Я не. С днем рождения, Александр Васильевич.